Люди, очнитесь, Польша умерла, как страна для заработков. Именно так кричат очень многие люди, едущие, тем не менее, на заработки в Польшу, да, либо которые уже были на заработках в Польше. Именно так с упоением пишут в комментариях под моими видео многие заработчики. Либо те люди, которые никогда не были вообще на заработках за границей. Но чуть ли не каждый первый в последнее время пишет подобные вещи. Также слышу подобные отзывы от других заробещан и э, большинство этих заробещан украинцы. Почему так происходит и почему? Пошла такая молва, что Польша сейчас уже, мол, умерла как страна для заработков. То есть в Польше уже ничего не заработаешь, что в Украине можно уже заработать не меньше, чем в Польше, э, а то и больше. Да? Разберем мы сегодня эти темы в данном видеоролике и все-таки, я надеюсь, выясним, в конце концов, правда это или это просто-напросто миф. Так что устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Как я сказал, в последнее время очень часто встречаю подобные комментарии, мол, там я работаю здесь сварщиком в Украине, получаю 700 долларов в месяц и э, не жужу, как говорится, так смысл мне ехать в Польшу, вот на вакансии, которые ты предлагаешь, Антон, вот недавно была вакансия сварщиком за 18 злотых чистыми в час, сварщики не супер специалисты, требовались тесты там простейшие, работа на достойнейшем предприятии, одном из ведущих предприятий Польши э, и сразу все начинают кричать, да какое достойнейшее предприятие, 18 злотых чистыми в час, для сварщика, да что ты предлагаешь, минимум 30, там, и так далее. Ну, люди кричат, которые в большинстве подавляющих случаев и понятия не имеют о сварке, никогда держак даже в руках не держали. А если не держали, а если эти люди специалисты, и они работают где-то за 30 злотых чистыми в час, то они, скорее всего, специалисты очень высокого уровня и варят аргоном, скорее всего, либо варят какие-то особо ответственные конструкции, там, полуавтоматом или электросваркой, и опять же кричат это в комментариях, просто-напросто, потому что им делать нечего. Хотя сами прекрасно понимают, что зарабатывают они такие деньги, потому что работают и выполняют работы, которые сможет выполнить далеко не каждый сварщик. И поэтому зарабатывают такие деньги. Поэтому работа, работе, рознь, дорогие друзья. Также, когда я предлагаю людям достойные работы, с оплатой 12 злоты чистыми в час, с перспективой дальнейшего роста развития. 12 это для людей, которые ничего не имеют, для людей, которые абсолютно зеленые, пришли без знания языка, без каких-либо умений. И вот такие ставки на достойных предприятиях, так мне начинают кричать, да что ты, для старт меню должен быть с 15 или 16, некоторые умники пишут, что с 20 злотых чистыми в час, до 12 можно без проблем в Украине зарабатывать, да, и тут возникает диссонанс, друзья, при всем при этом хайпе негативном, относительно таких зарплат в Польше, на наших вакансиях уже нету мест, и как вы думаете, кто занимает подавляющее большинство рабочих мест на наших вакансиях, это украинцы, друзья, граждане Украины, которые в большинстве своем и кричат, что зарплаты супер низкие, никогда в жизни не поеду, и кто вообще ездит еще за такие зарплаты, да это нереально, чтобы ехать за такие зарплаты, да посмотрите курс гривны по отношению к злотому, нет никакого смысла ехать работать за 12 чистыми в час и так далее, минимум поеду за 20, ну и все в этом духе эти люди едут туда, где им предлагают 20, они отрабатывают э, месяц, получают 10, потому что на умове, например, там у них 11, у них еще отнимают за жилье, или они вообще, скорее всего, работают без умова, им говорят, что они работают легально, так как они понятия не имеют в легальном трудоустройстве, ничего не подписывают, верят на слово, в итоге получают вообще 9 даже злотых в час, и уезжают домой ни с чем, или не домой, продолжают работать, потому что домой уехать не за что, и так далее. Эти умники, которые хотят много заработать, Работать. А куча предложений по интернету, где 16 чистыми в час со старта, без знания языка, без специальности, есть даже где 20 и так далее. Ну и люди верят. Люди верят, едут в поисках наживы и едут потому, что в самом деле сейчас уже не так выгодно стало работать в Польше, как ранее, именно украинцам, если говорить именно о гражданах Украины. Почему? Потому что... Правительство Украины целенаправленно бустит, повышает курс гривны по отношению к злотому, чтобы стало менее выгодно работать гражданам Украины в Польше, чтобы в принципе именно зарабатывать там было менее выгодно, потому что волну и поток мигрантов, которые хотят на постоянно переехать в Польшу, ну, сдержать практически нереально, потому что границы не закроют, по крайней мере, пока что, так как людям внутри страны абсолютно предложить нечего, и тогда начнется будет новый переворот, 99% если закрыть границы, так как ну, закрыли, тогда что-то предложить, и предложить нечего, будет переворот. То же самое касается и Беларуси, по сути, ну, и о России, можно да, сказать, то же самое вот, но правительство тоже Украины может бустить, то есть искусственно повышать курс гривны по отношению к тому же золотому и вообще курс гривны, то есть Соответственно, злоты остается, если более-менее на месте, гривна растет, и таким образом люди, которые работали в Польше, именно на заработках, то есть приезжали туда, отсылали деньги семье, либо привозили потом какую-то сумму злотых, и уже на Украине меняли ее на те же самые гривны, получали одну сумму денег ранее а теперь когда курс гривны по отношению к золотому вырос, они уже получают потом в гривнах на Украине гораздо меньше чем ранее, ну вот такая сейчас ситуация но что касается граждан Беларуси, там России и так далее, то в принципе им конечно же как раньше было выгодно работать в Польше, так и сейчас выгодно особенно если брать такие города как город Белосток такой город, да, как Белосток именно для граждан Беларуси, особенно для э, жителей западной Беларуси. Например, город Гродно в 70 километров от Белостока. Это идеальное просто место для заработков за границей. Лучше, наверное, не найти. Особенно, кто ездит на заработки и хочет к семье приезжать там на каждые выходные, потому что 70 километров проехать. И ты в городе Гродно от Белостока именно столько до этого города. Идеальное местоположение. Ну и курс белорусского рубля, к счастью, пока что не растет, да, для граждан Беларуси. <смех> ну и, собственно, друзья, какой можно здесь сделать вывод? Вывод такой, что вся эта молва о том, что Польша умерла как страна для заработков, эта молва пошла в основном от граждан Украины. Конечно, им не в обиду, я не говорю, что все так думают и говорят, одно. действительно сейчас гражданам Украины уже не так выгодно зарабатывать в Польше, как это было ранее. Уже не так выгодно, поэтому именно многие уже там населиваются на Германию и так далее. Но с другой стороны, опять даже посмотрел многие комментарии мне часто пишут что вот, к примеру я там кто-то пишет я тут работаю в польше уже пять лет 27 злотых чистыми в час а тут еще 12 злотых есть даже зарплаты я и не знал и мне 27 не хватает в час и я подумал о германии что говорится меньше кто-то пишет что 25 мало там но этим людям мало и это очень легко объяснить почему им мало потому что такова человеческая сущность и по сути все люди такие человеку всегда будет мало сколько бы он не зарабатывал этот человек будет зарабатывать 30 э, евро в час Будут другие запросы, захочет лучшую машину, будет зарабатывать он тысячу евро в день, он захочет яхту, будет зарабатывать он 5000 евро в день, он захочет свой самолет и так далее и тому подобное, ну грубо говоря, к примеру вам говорю. И когда он захочет уже купить пару островов, а может быть и какую-нибудь маленькую страну, ему будет мало и 50 тысяч евро в день зарабатывать, и даже 100. И так до бесконечности. Поэтому, друзья, все-таки нужно знать какую-то меру. И реально оценивать свои возможности, и реально оценивать, сколько стоит то, что вы выполняете, сколько стоит ваш труд. Не вестись на поводу мошенников, которые предлагают вам за работу без знания языка, без специальности, там, 20 злотых чистыми в час с первого месяца работы. Советую вам не вестись на такое, потому что это в 100% случаев обман, если говорить о Польше, в 100% случаев. Если же говорить о более реальных расценках, то это начинает от 11 злотых чистыми в час и максимум до 15 злотых чистыми в час без языка и без специальности. Но если говорить о 15 чистыми в Час, то не рассчитывайте, что это будет какая-то легкая работа в цеху, в теплоте, в чистоте, скорее всего, это будет очень тяжелая работа, где-то на стройке, к примеру, да, либо в каких-то очень вредных и тяжелых условиях труда. Поэтому, друзья, Вывод делаем такой, что Польша нифига не умерла как страна для заработков, просто временное явление такое, как повышение курса гривны по отношению к злотому, временное явление на Украине, конечно же, оно повлекло за собой такие слухи, как то, что Польша умерла как страна для заработков. Но на самом-то деле Польша живет и процветает, зарплаты растут в Польше чуть ли не каждые несколько месяцев, Польша постоянно какие-то новые законы вводит в силу, которые дают различные бонусы зарабельщинам, приезжающим сюда на заработки. Ну и я думаю, что в будущем у Польши также будет все очень хорошо. Во всяком случае... Все говорит об этом, друзья. В общем, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте под ним лайк. Обязательно подпишитесь на этот канал, если вы на него еще не подписаны. Напишите комментарий под этим видео, нажмите на колокольчик под этим видео, чтобы не пропускать прямые трансляции и мега полезные видеоролики о жизни и работе за границей на моем канале. Также, если вы заинтересованы в достойной работе за границей, то проходите по вот этой вот ссылочке, она появилась вот здесь. Там вы найдете актуальные вакансии пока что только в Польше, в будущем, скорее всего там появятся актуальные вакансии и в Германии. Также проходите на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Подписывайтесь на него, конечно же, и тогда будете получать рассылку актуальных вакансий в Польше в автоматическом режиме прямо на свой мобильный телефон. Мои номера телефонов уже появлялись на вашем экране, также они будут в описаниях к этому видеоролику. Ну, а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!